Концепция развития Института управления экономики и финансов, разработанная с ректором КФУ, продолжает полномерно реализовываться, но тем не менее периодически просят значительных корректировок. Именно об этом пошла речь в стенах Института на публичной защите дорожной карты подразделения. Началась защита с обсуждения, что же представляет Институт управления экономики и финансов КФУ сегодня не упустили из внимания и продвижение Институтом стратегических академических единиц, а именно Саи Education, СМП «Медицина», «Астровызов» и «Экадемия» нефть, что несомненно отражается на результатах продвижения в известнейших мировых рейтингах. Немаловажно и то, что во многом благодаря проделанной работе Казанский федеральный крепко держится в четверке российских вузов-лидеров, вошедших в мировые рейтинги. Меняются оценочные параметры, поскольку вот с этого года появляется московский рейтинг, который предусматривает чуть другие оценочные вещи. И об этом, наверное, тоже нужно знать, по одной простой причине, что заявили, что данный московский рейтинг будет замещать мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации. Необходимо думать и о будущем. Без подготовки специалистов новой формации развитие любого вуза стало бы невозможным. Но отмечая проделанную работу по подготовке будущих экономистов, можно легко убедиться, что серьезные шаги в этом направлении предпринимались с момента формирования университета как федерального. Этот факт еще раз наглядно подтверждает обширная география студентов Института управления экономики и финансов, в число студентов которого входят представители 28 стран. Однако на этом институт не останавливается и ставит для себя новую удовольствие амбициозную задачу привлечь к обучению в КФУ большее количество стран и развить сетевую магистратуру, которая изо дня в день становится популярнее во всем мире. Но это не единственная задача, которая вошла в стратегию дорожной карты института. В самое ближайшее время институт планирует поднять количество публикаций. Отметим, что за последнее время 900 статей от института уже включены в базу данных КОПУС и 250 в Web of Science. Хотелось бы остановиться, что нам необходимо до 25 года это политика продвижения экономических журналов есть дорожная карта э, выведения журнала э, в базу попуск, но мы предлагаем сейчас создать пул журналов экономических которые пойдут дальше. Довольно положительный результат не останавливает институт на достигнутом, и защита дорожной карты стала отличным поводом для представителей Института управления экономикой и финансов продемонстрировать новые возможности, открывшиеся перед Казанским университетом. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.